Приветствую, мои родные, мои любимые, с вами Елена Дегурова. И, боже, боже, как же давно мы с вами не встречались. Я ушла в глубокую работу практически индивидуально с людьми, что отнимает, конечно, много времени. Тем не менее, ваши вопросы, многочисленные вопросы выводят меня все-таки, так скажем, в люди, в эфир. И как раз-таки обширная тема, мусолящаяся, активно в интернете по поводу зеркального коридора, магических дат и так далее, и так далее, она пестрит разнообразием от чего-то более-менее адекватного до полного неадеквата, и, конечно, у вас возникают вопросы по поводу этих дат, что же делать, бояться бежать, радоваться, ликовать, и что делать, да, самое главное. Поэтому сегодня я решила посвятить, это видео как раз-таки вот этой теме зеркального коридора «Что делать?». Те люди, которые занимаются у меня в клубе, кстати, ссылка есть под этим видео, либо ищите в моих социальных сетях «Клуб Яркожителей», ссылка есть везде натыкано вот, ну, с ними мы проводим встречи, они у меня знают, что это такое, как, как с этим жить, как этим пользоваться максимально, вот. ну, а для тех, кто еще не в клубе, по какой-то причине, вот, сегодня мы затронем эту тему. Итак, вообще, 2000, я, знаете, да, я, наверное, начну не с того, что зеркальный коридор, какие-то магические даты, а вообще с двадцатого года. Я хотела бы всех поздравить с началом новой эпохи, новой эры, потому что завершается эпоха дуальности, эпоха разделенности и некого старта в новый мир. Начинается эпоха целостности, что, собственно, и знаменует 2020 год. И как раз-таки с февраля начинается эта волшебная эпоха. Мы очень много на протяжении последних лет десятилетия даже говорили о квантовом переходе каждый опять-таки свистел свою дуду и какие только пляски с бубнами не совершал на эту тему используя фразы квантовый переход и так далее и так далее я без осуждения коллегам они могли могут не знать определенных вещей тем не менее, еще раз акцентирую, да, без осуждения кому-либо я просто сейчас дам ту информацию, которую, которую дают мне свыше. И очень хотелось бы, чтобы люди, которые услышат меня, те, кому это откликнется в унисон, да, это не откликнется всем, потому что 90% людей привыкли рукомашить, на дрыжить, плясать ритуалы рисовать карты желаний и втыкать гвоздичку в апельсинку и ждать денег. Да? Вот вот, если вы про, про это, то, собственно, выключите видео и да не надо вам портиться. Втыкайте дальше апельсинки, гвоздичку в одно место да, и живите радостно, да, в надеждах и иллюзиях. А те, кто все-таки считает, что вы относитесь к 10% адекватных людей, которые готовы, осознавать жизнь с другой стороны, то, собственно, для вас это видео и записывается. Я знаю, что вас мало, тем не менее, мы в тельняшках. Так вот, квантовый переход – это переход сознания, состояния. И ни одна медитация, практика, ни один ритуал не поможет вам в этом. К сожалению или к счастью, да? поэтому можете время не тратить. Это первый момент. Второй момент. еще до 15 декабря все души сделали свой выбор. И сейчас вы хоть лезгинку танцуете на ушах, будет все бесполезно. Да? Те, кто, те души, опять-таки, это не ум, это не разум. И даже люди, которые абсолютно не имеют никакого отношения к эзотерике, к духовному развитию, к осознанности, к пониманиям, это не значит, что они не пройдут этот переход или как-то пойдут не туда и ну, вот как запугивают многие а, течения абсолютно нет этот выбор делает душа и есть а, люди которые сутками медитируют пляшут танцы с бубнами а их душа не пройдет потому что там а, страхи там а, манипуляции там а, чувство вины и эти, эти души, они так и останутся в этом состоянии, даже несмотря на то, что они последние десятилетия не вылазили из медитации или других практик. И есть души, которые абсолютно даже знать не знают термин «квантовый переход», они пройдут, потому что их душа приняла это состояние потому что их душа приняла этот выбор. Поэтому я надеюсь, что вы меня услышите. Да? Дело не в рукомашествах, не в многодрыжествах, и даже не в танцах с бубнами, и а в ритуалах. Сколько и какие вы сделаете. Здесь идет именно речь о состоянии и сознании. И вот 20 год — это начало перехода в эпоху целостности, в эпоху... Уход от дуальности – это изменение сознания, когда мы отпускаем хорошо-плохо, правильно-неправильно, серое, белое, коричневое, там еще какое-то, будет просто хорошо. Притом у каждого свое хорошо, и все это будет действительно хорошо. Потому что, опять-таки, хорошо, если вы воспринимаете хорошо только то, что а, вам нравится, а, то это, опять-таки, неверный путь. А, те, кто смотрели мои тренинги «Счастье шарахрим», мне можно все, выход за пределы э, реальности, то вы знаете, о чем я говорю, да? потому что в этом мире нет хорошо и плохо. На американских горках мы катаемся и мы абсолютно ни одной эмоции кроме последней когда мы приземлились наконец таки не испытываем те которые мы можем назвать хорошо тем не менее мы выходим счастливые до купения радостные что мы наконец таки приземлились вышли из этого адового круга и еще и живые да еще и штанишки сухие не обделанные понимаете вот в этом и состоит суть то что наша жизнь тоже является некой американской горкой, где мы вверх-вниз, вправо-влево, нас мотыляет. Мы испытываем разные эмоции, но когда мы тормозимся на них, когда мы останавливаемся, начинаем вешать ярлыки, начинаем углубляться. За что мне это? Почему со мной это произошло? Все, вы тормозите. А представляете, если вы... Катаясь на американской горке, поднимитесь на самую высоту и начнете думать: а хорошо ли, что я на этой высоте? А почему я оказался на этой высоте? А за что мне это? Что с вами произойдет? Вот то-то. И в жизни то же самое. Просто есть события, и не надо на них тормозиться, не надо их называть хорошие или плохие. Сегодняшние события — это то, что мы позволяем себе. И вместо того, чтобы искать, где, когда, на какой дорожке я загнал эту занозу, а интересно, это стеклышко или это кусочек, там, не знаю, дерева, да, заноска, а может, это вообще иголочка зашла. И вот, понимаете, вы, вы тратите свою жизнь очень часто именно на этот бред. И вот квантовый переход – это как раз-таки в том, чтобы от этого бреда отказаться. Выйти из этих иллюзий и жить в состоянии осознанности, целостности и подумал-сделал. Вам интуитивно будут приходить верные решения, вам интуитивно будут приходить а, те люди, которые, с которыми вам будет во благо. И если пока еще приходят люди, и вы говорите, что вам с ними как-то не так хорошо, это значит только одно, вам самим с собой не очень хорошо. Понимаете? Вот очень-очень хочется, чтобы вот это состояние осознанности, оно раскрылось. И если мы говорим, то есть это весь год такое а, время перехода. К сожалению или к счастью, опять-таки, не хорошо, не плохо, а те души, которые выбрали уйти, пройти переход через реинкарнацию, они будут уходить, и неважно по каким причинам, и не сидите вы тоже в этих телеках, не надо мусолить, боже-боже, там самолет упал, там волной накрыла, а там теракты, там еще что-то, вы поймите, что ну это квестовая комната, но ну, не могут артистов из фильма убрать просто так, должна быть цепочка, должна быть история, я снова всех, те, кто у меня в клубе, как минимум, да, я призываю посмотреть "Счастье Шарахрим», Дальше можете посмотреть «Мне можно все» и «Выход за пределы реальности». Я там все это детально рассказываю, потому что здесь есть определенные сценарий и а, ненужных игроков, ненужных актеров нужно убрать по какому-то сценарию, вот они и формируются. Понимаете? Не надо это сидеть, мусолить, не надо переживать, вживаться в какие-то трагедии, проблемы. Это а, программа того человека, не ваша. И этот год будет, ну да, он будет таким. Да, он, он просто такое освобождение а, Земли от людей, которые а, в очень низких вибрациях застряли. Тоже не надо быть в панике, боже, боже, вдруг, вдруг я тоже уйду. Это же уже, вот он, страх полез. Уже полезет страх, уже полезут сомнения, а такая ли я, да, или как часто бывает, там? а достойна ли я. Да мы все достойны, ребят, мы все одинаковые. Две руки, две ноги, голова, мы все одинаковые, разница только в состоянии. И ваше состояние будет определять, вы вперед или вниз, вы вообще куда, в счастье или в проблемы. Это ваш выбор. Если говорить конкретно о феврале, да, то февраль пестрит этими датами, в которых числа часто повторяются, и это сразу бросается в глаза. Такие даты они а, случаются нечасто, и здесь я их, наверное, рассмотрю с точки зрения нумерологии. А, Именно через нумерологию мы можем увидеть их таинство, их сакральность, тем более вот эти зеркальные цифры 0202-2020 или 20-02-2020, ну вот эти цифры. Да. Эти даты имеют зеркальное отражение, поэтому ну, на них сейчас такой вот акцент делается. И в течение этого мистического февраля мы имеем вот эти три интересные даты. Это 2 февраля, 20 февраля и 22 февраля, которые также включаются в энергетические, вибрационные потоки этого месяца. 2 февраля открывались «Врата судьбы». В некий космический энергетический портал, когда человек имел возможность повернуть свою судьбу в том направлении, в котором считает нужным, исходя из своих истинных желаний и запросов, истинных, не те, которые в уме. И в эти дни мы проводили 12-дневный цикл зарождения не только нового года, новых, нового 18-летия, потому что пошел новый цикл, год крысы знаменует новое 12-летие, но и эпохи. А, нумерологи и астрологи уже обратили внимание на то, сколько, ну, так скажем, неприятных, трагических моментов произошло в январе. Да? Это как раз то, о чем я говорю, Земля чистится. И вот э, до этого мы проживали зимний коридор затмений, э, соединение Сатурна и Плутона. Э, это планеты судьбы и кармы. И, кстати, очень э, приятная новость, карма сейчас работает в моменте здесь и сейчас, и про карма прошлого, она просто, и, ну, она исчезла, ее нет. 20 год как э, сложная картина, сложный пазл, который... Представляет собой непростые конфигурации проверок уроков, новых возможностей или, я бы даже сказала, для новых возможностей понимаете то есть когда а, есть такие недоастрологи которые позиционируют там все марс это а, кранты это вот берегись это шашка на голода ребятам или еще какие-то там даты затмения коридоры затмений все туши сетки да и гранату ребят это возможности чем больше нам дают энергии сверху, заполняя весь наш потенциал, тем больше у вас будет состояния на то, чтобы реализовать тот потенциал, который у вас есть. Но не двигаясь вперед, мы его сливаем в негатив, мы его сливаем в деградацию и в какие-то скандалы. Вот вроде бы и астрологи правду предсказали. Но это наше право выбора, да, взять шашку и что сделать? Да, либо бошки посносить, либо капусту нашинковать. Это наше право выбора. Мы все уже находимся в игре, отказаться от нее невозможно. Это надо признать. Знает человек, не знает, верит он, не верит. Мы все в этой игре. И вселенское колесо судьбы, колесо фортуны крутится непрерывно. И сейчас оно докрутилось до очень важных и ответственных моментов, которые желательно использовать себе во благо. Опять-таки, себе во благо, да, вот я а, задаю мне вопросы. Лена, а в какие дни лучше делать карту желания? Ребята, да бред все это стивы кобылы. А в какой день лучше сделать ритуалы на там, привлечение денег? Да если у вас в башке дырка, если у вас, извините, куча ограничивающих убеждений, если вы а, живете низкими вибрациями, да вы хоть уделаетесь этими практиками во весь рост. Да не будут они работать, работает состояние, осознанность, момент здесь и сейчас, подумал, сделал, но не вот это вот то, что пестрит, там, картинка мечты, создайте ее в, в такое-то время, в такой-то день, и будет у вас деньги. А потом сели на диванчик, да, семечки взяли, щелкают или чипсики с пивом и ждут, Но когда же счастье наступит? В апельсинке гвоздичку повтыкали, карту желаний нарисовали. Танцы с бубнами поплясали, с дивана прыгнули, сказали, крикнули громко, поперла, трусы красные на люстру повесили, а почему же счастья в этой жизни нет? Ребят, да проснитесь, ну твою мать, хочется сказать, реально, мне иногда, вот я, я смотрю на людей, понимаете, и... Очень хочется их разбудить, но я понимаю, что им так классно спать. Почему я говорю? Если вы не про это, выключите нафиг этот, это видео, закройте эту дегурову и не надо ее смотреть, вам это опасно. Потому что я работаю через состояние, через вибрации, пробуждая людей, а если вам нравится спать, то спите, пожалуйста, дальше. Ибо просыпаться для вас будет опасно знаете, вот каждый человек в ответ о состоянии, что он должен делать по судьбе и то, что он делает в реальности. Это вообще кардинальные вещи. Когда я провожу консультации многочисленные, у меня по 5-7 по консультаций в день. И я из там из 7 консультаций будет 5, вот когда люди живут иллюзиями. Они думают, что они знают, что они хотят. Они думают, что они идут по своей судьбе. А на самом деле они фигню им занимаются. Или ищут волшебные таблетки, когда в жизни ничего не произойдет плохого. Дайте нам этот совет, дайте нам эту подсказку, дайте нам эту волшебную палочку или пилюльку. Вот чтобы я жила, вот как в розовых очках. Да не будет так. Или будет, но уже, извините, там, где два на два вам выделят место. Там, два метра, да, и, и домик такой деревянный, вот тогда будет все в стагнации, тогда будет все зашибись. А пока мы живем в этом мире, пока мы проходим определенные этапы, и каждый виток нашей жизни, каждый переход, он будет сопровождаться определенными ситуациями, которые нам очень хочется назвать, что это плохо. Но, ребят, нам надо выходить из этого, нам надо проходить эти моменты. Не надо на них застопоряться, не надо их мусолить, надо просто идти вперед. Концентрироваться на своих целях. Вы можете посмотреть в ютубе, найти, и я постараюсь к этому видео прикрепить ссылочку «Принципы квантовой физики». Там я говорю о том, как устроен этот мир на самом деле, без иллюзий, без вот этих а, фантазий. Там я говорю о том, какая, а, в чем суть материализации желаемого. Как вот эти ситуации, они выводят нас, а, от, уводят от нашей цели, приводя внимание, забирая нашу энергетику. Вы понимаете, зачем они нужны? То есть, когда у нас есть цели, мы прям вот она у нас уже практически в руках, мы видим ее, мы практически можем уже рукой дотянуться до нашего желаемого чего-то. И находится какая-то гадина, которая начинает нас выбивать из седла. Так вот, спасибо этим вот редискам, которые выбивают нас из стида, потому что они нам показывают, мы практически у мы практически уже схватили свою жар-птицу. Нам осталось только сделать один шаг. Не переключаться на этих людей, не делать акцент на проблеме, а идти к своей цели. Вот он, квантовый переход. Вот она жизнь в осознанности, когда вы понимаете, что все, что за гранью вашей дорожки к вашей цели, это лишь помехи вашего подсознания, потому что где-то вам страшно сыкоть найти к вашему желаемому результату. И вы идете в свой страх, вы идете в это. И даже если вы получите не совсем тот результат, который хотелось бы вам получить который придумал ваш ум. Помните, что это лучший результат на данный момент. И именно этот результат приведет вас к следующей ступеньке. А вы либо отвлекаетесь на этих редисах, которые выбивают вас из стедла, либо начинаете думать: а получится, а не получится. А хорошо будет или плохо. А надо мне это или не надо. Чувствуйте себя первые 3-5 секунд, чувствуйте. Иначе вы весь свой потенциал истратите на эти сомнения. Вот он, квантовый переход, ребят. А не медитации, танцы с бубнами или еще какие-то ритуальчики. Если, понимаете, вот смотрите, я вернусь к тому, что мы в ответе за то, что мы хотим на самом деле. Что мы должны делать по судьбе и то, что мы делаем в реальности. Вот если эти темы не сходятся в одной концепции, то все может развалиться, как карточный домик под влиянием внешних обстоятельств. И сейчас необходимо думать не только то, что вы делаете, а и то, что вы думаете. Еще раз повторяю, сейчас ну Опять-таки, мысли материализуются очень быстро, но мысли не те, которые мы думаем специально, да, как вот это визуализации, позитивное мышление, так вот ваша реальность, она не тогда, когда вы искусственно создаете «я богата, я богата», а тогда, когда вы видите, как вас подрезает кто-то на джипе и ругаетесь, вот козел, брова купил, да, там машину что-нибудь там это, тоже украл, я не знаю, и вот ездит тут как хочет, все эти богачи как хотят, так и ездят, да? вот они, ваши мысли. А вы сидите, мучаете свой мозг, я богата, я богат. Особенно это касается тех, у кого Меркурий находится в центре формулы души или на первой орбите. Но это, это, это я тем, кому я уже провожу консультации, те, кому я об этом говорила. И вот смотрите, вернемся к нумерологии. Цифра 2 символизирует лунную энергию, поэтому она связана с душой. С эмоциями, со скрытыми желаниями и с подсознанием. Луна обладает прекрасной интуицией, которую вы можете использовать и, прислушавшись к голосу своего внутреннего Я, сделать верный, эффективный выбор. Даже если сознание будет навязывать вам стереотипные шаблоны поведения и мыслей, постарайтесь не думать так, как вы думаете обычно. Используйте энергии пространства, чтобы найти нетрадиционное решение. В сумме 02, -02 дает число 8. Это символ бесконечности и высшей справедливости. К тому же эта дата совпадает с восьмыми лунными сутками. Достаточно символизма, чтобы не пройти мимо таких совпадений. Символы восьмых лунных суток ⁇ это Феникс, сгорающий в огне и возрождающийся из пепла. Это день перерождения, преобразования и кардинальных изменений. Он прекрасно подходил для переосмысления, анализа того, что было ранее, и раскаяния, осознанность, осознанного, да, не в чувстве вины, а вот раскаяние в том, что вы сделали негативного для себя или для других. И теперь все, ребят, мы прошли этот период. Оставьте в прошлом все, что вы не хотите брать в будущее. Прошлое должно сгореть в огне без остатка. Оставьте, знайте только одно. Все, что происходило в вашей жизни. Оно все происходило зачем-то. Понимаете? Оно происходило для вас, для того, чтобы вы здесь и сейчас оказались. И поверьте мне, те, кто сейчас это сделает, те, кто сейчас услышат меня, те уже буквально в конце года напишут мне сообщение. Лен, спасибо тебе за то, что ты дала нам. В феврале месяца. спасибо тебе за то, что ты тогда вставила мне мозги, вструхнула их и направила вперед, Ребят, забудьте прошлое. Вы будете видеть, для чего, зачем вам дали какие-то проблемы, и как вы, пройдя эти проблемы, просто перешагнув их, не мусоля, не вспоминая прошлое, вы просто а, будете другими людьми в другой абсолютно жизни. Абсолютно в другой жизни. Потому что сейчас вы закладываете свое будущее вот в эти, буквально вот в этот коридор, это начало, это начало вашего пути. Что вы в него закладываете? Сожаление, чувство вины, проблемы или будущее? Избавляйтесь от лишнего. Планируйте, желайте. Ваша концентрация должна быть впереди, ваши цели, ваши желания, а не то, что было с вами когда-то и тем более плохого. Однако прежде всего необходима, конечно же, внутренняя работа с собой и осознание того, что вы можете сделать лично для себя и своей дальнейшей жизни. Мы проходим вот этот коридор, и вы можете выйти на новую ступень развития духовного, энергетического, физического. И человек — это целостное существо. Вы можете заложить правильный фундамент новых событий в, эти, в этот период. Ведь каждый имеет возможность изменить не только свою судьбу, а судьбу своего рода на многие поколения вперед. Вот что следует делать в зеркальный коридор? Необходимо быть включенным в те ситуации, которые а, приходят и которые требуют вашего внимания и разрешения. Однако не концентрируясь на проблеме, а на выходе, например, из этой проблемы, на решении. А если есть трудные моменты, то постарайтесь составить план выхода и а, решения. Ищите скрытые факторы и причины происходящих событий со словом «зачем мне это», а не «почему и за что». Ищите эти факты, которые лежат на поверхности. Не надо загонять себя в глубокие копания, вам это ничего не даст. Постарайтесь не включать других людей в вашу внутреннюю работу над своими мыслями, дабы они не внесли в них свои умозаключения и коррективы. Вспомните и подумайте о ваших личных желаниях. Если не все из них еще осуществились, то к какой мечте вы можете приблизиться в ближайшее время? Действуйте так, чтобы ваши личные интересы совпадали с законами Вселенной и не нарушали интересы других живых существ. Самое главное, помните, что мы проходим квантовый переход. Это новый век. Не надо делать старые практики, ритуалы, карты желаний и всего остального. Вы поймите, это... ну я даже не знаю, с чем это сравнить. Но не работает здесь и сейчас уже это, хватит вам спать в этих иллюзиях. Люди, да проснитесь же вы, услышите вы. Вы только себя загоняете в еще глуб глуб более глубокие лабиринты иллюзий. Вы только отдаете энергию свою на то, что вы пляшете вот эти танцы с бубнами. Опять-таки я сейчас обращаюсь только к тем 10% осознанных людей, которые готовы проснуться. Которые готовы спать, ребят, спокойной ночи, выключите еще раз, если вы еще не выключили, и до свидания. Не для вас я вещаю. Хотя я, знаете как, для всех, но не для каждого. Вот, наверное, так. И уже 22 февраля зеркальный коридор закроется, и начнется новый этап движения вперед. От вашего решения, от вашего выбора зависит то, как этот период будет развиваться. Это в ваших, в ваших руках, я бы сказала. Все, что могу сделать я, я делаю для вас. В, период, в начале месяца мы проводили период, с 25 числа мы проводили 12 дней такого некого соляра года, 18-летия, новой эпохи. Сейчас с 19 по 22 февраля мы будем проводить тренинг проживания 3 дня квантового перехода. Я напомню, что сейчас вот, а, знаменует окончание старой эры. Заканчивается эра страха, эра манипуляций, контроля, серости и незаметности, низких вибраций, чувства вины, долга и а, вот всего, ну вот этих всех проблем. И уже 20 числа да, начинается, и, в общем-то, с 22 февраля мы встречаем начало нового цикла, новой эпохи. Это будет эпоха любви, целостности, уникальности, принятия себя, взаимодействия и единства. Многие надеются, что это пройдет само по себе и никому ничего, ничего не придется делать. Но мы-то с вами знаем, сколько усилий приложил каждый из вас для того, чтобы этот потенциал мог реально осуществиться. И я приглашаю всех, у кого сейчас... Во время этого видео или прямо в эту минуту появится отклик в душе к пробуждению души от долгой спячки. Я приглашаю вас на тренинг проживания. Это волшебное путешествие, во время которого мы совершим квантовый переход без зоны турбулентности. Мягко, комфортно, а главное, безопасно и в удовольствие. Я э, очень хочу обратить внимание. Если у вас есть сомнения, если вы хотите на этот тренинг из страха, что, вы, ой, боже, боже, я не пройду переход, пойду-ка я на тренинг, или у вас есть сомнения, а надо ли оно мне? Ребят, не надо, не идите. Я ставлю защиту от не готовых, от тех, кто в сомнении. Я не хочу работать с этими людьми. Я не хочу тратить свою энергию, свои силы, время, инвестировать в тех. У кого есть сомнения, не во мне, а в себе, ребят, в себе. Поэтому, если вы а, имеете какую-то долю сомнения, вы не готовы к переходу и повышению вибраций. Для вас это будет опасно. Если вы чувствуете отклик, то добро пожаловать. Тогда слушайте дальше. Что вас ждет в эти три незабываемых дня, точнее, ну четыре, да? А, в первый день квантового перехода, то есть мы завершаем этот цикл, запуская определенные ценности, и откроет этот цикл трех, трехдневных а, а, трансляций, посвященных празднованию завершения квантового вибрационного перехода и зеркального коридора. В это время на планете завершаться эра страха и наступит новое время эхо э, любви, эпоха любви и целостности. И в первый день будет теоретическое и практическое во все три дня. В первый день раскрываем тему открытого сердца. Вы узнаете, как наделять себя и людей силой, и как это поможет вам самим самое главное. А в завершении будет вибрационный сеанс, который позволит вам открыть свое сердце и поделиться вот этой любовью, состоянием любви со всем живым на этой планете. Практикуя этот сеанс далее, вы сбалансируете свои эмоции и придете к ровному гармоничному состоянию, как раз таки входя в эту эпоху, вот в состоянии любви, целостности, гармонии. Класс! Вы представляете вообще, какое состояние вас ждет? Второй день мы празднуем вибрационный переход, это 20 февраля, и вы узнаете, что послужило причиной изменения сценария перехода. Какова наша личная роль во всем этом? Вы получите ответы на все вопросы, я вас уверяю, даже не заданные, которые будут связаны с темой вознесения, перехода квантового скачка и так далее. А прохождение вибрационного сеанса позволит вам преобразовать остатки тьмы и страха, сомнений, боли в своем сердце в любовь и истину. Она будет ваша изнутри, не та, которую вам сказал кто-то и внес еще больше иллюзий, а у вас зародится истина ваша внутренняя. 21 февраля мы встречаем энергии нового времени. Вы узнаете особенности этого дня, этой эпохи, а также как реагирует на него ваше физическое тело, ум, чувство, состояние. Вам откроется уникальная формула для получения максимального результата в любой деятельности и для достижения целей. Во время вибрационного сеанса вы встретитесь со своим будущим «Я», которое подарит вам энергию радости, готовности, свершений и поддержит вас нового, нынешнего, тот, который входит в эту эпоху. 22 февраля закрытый vip сеанс только для тех, кто... Готов к ВИПу. Это сеанс-усилитель всех процессов, которые мы закладывали в предыдущие три дня. По большому счету, я знаю, что будут люди те, которые занимаются у меня давно, которые занимаются вибрационными программами, которые у меня в большом количестве. И здесь будет на самом деле усиление не только того, что мы делали три дня, а то, что мы с вами делали как минимум последние пять лет. Вот этот концентрат а, нового вас, он будет раскрыт и усилен. Поэтому а, я здесь не делаю ограничения по количеству людей, тем не менее я делаю настройки, что только у самых готовых откликнется в душе а, и участие в целом в тренинге пробуждения и в вибне, тем более. Чувствуйте себя. Я делаю настройку на то, чтобы пришли только готовые к пробуждению. Не те, кого я отберу, вы сами себя будете отбирать. И вы будете видеть, как у кого-то а, будет сыпаться все, у кого-то умный ум будет говорить бред, фигня, ерунда а, или там, а, не знаю, дорого, нет денег, а, мне это не надо. Вот вы еще спите, ребят. Те, у кого откликается, и человек понимает, денег нет, да мне пофигу, я знаю, что я туда попаду, вот эта душа откликается, и у вас, я уверяю, придут возможности, тем более, что я делаю цену ну, просто нереально минимальную для такого уровня. Поэтому это доступно каждому. Дальше чувствуйте свою готовность. Насколько откликается ваша душа? Вот. А я, собственно говоря, оставляю вас с вашей душой. Слышьте ее, чувствуйте ее, идете вы с нами вперед. Не идете вы с нами вперед. И то, и то хорошо, потому что у каждого свое хорошее. Ссылка будет во всех моих социальных сетях. И под этим видео на канале в YouTube, кстати, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик для того, чтобы получать оповещения о новых видео. И, конечно же, когда я записываю видео, я концентрируюсь на своих подписчиков, на людей, которые меня слушают, и тем самым я передаю вибрации любви выше. Поэтому те, кто подписаны, вы попадаете, собственно, в этот концентрат. Подписывайтесь и включайте колокольчики. Вот. Вам осталось сделать только выбор. Выбор остается за вами. То, что могу сделать со своей стороны я, я делаю. Минимальные цены, максимальная отдача вам. Дальше, ребята, право свободного выбора. С вами была Елена Дегурова и до встречи с пробужденными 19 февраля на тренинге пробуждения 3 дня квантового перехода. Всем пока-пока, пишите комментарии, очень рада буду вашей обратной связи. До встречи и я знаю, что мы точно станем еще более счастливыми.